андрей дри что происходит с людьми все очень нервные стараются обвинять друг друга как защитить от зла и обвинений дело в том что очень часто люди они подменяют понятия подменяет понятия как на слово почему дело в том что когда человек обвиняет то он пытается переложить на другого какие-либо проблемы то есть не решать эти проблемы сам таким образом человек старается максимально избежать решения проблем и не решать их вы знаете я очень давно заметил что наши политики они очень часто пользуются этим наверное пользуются этим приемом то есть когда политики начинают выступать где-либо они обычно говорят что почему это не получается от чего или кто виноват в этом, кто виноват, ищет виновных, почему не получается, объясняют. Но, к сожалению, свою прямую обязанность, которая называется, как же это все решать, они не выполняют. А мне бы хотелось, ну на самом деле каждому человеку бы хотелось, таким образом, когда они говорят, что эти виноваты, эти, они перекладывают свои обязанности или перекладывают свои, переложить свою ответственность, они пытаются на других людей или другое, других другие каких-то другие какие-то моменты и конечно же хотелось сказать что важнее было бы наверное им говорить слово как это изменить то есть вы представляете выступает министр и говорит я предлагаю изменить и я знаю, как это сделать. И после этого я знаю, как увеличить пенсию я знаю, как сделать дороги во всей там стране, я знаю, как увеличить там пенсионный или уменьшить пенсионный возраст, я знаю, как сделать так, чтобы бизнесменам было удобно работать, я знаю, как сделать, чтобы не было очередей, я знаю, как сделать отрасль более эффективно работающей. А так получается бесконечное обвинение. Точно так же